Здравствуйте, с вами Сергей, Сергеевич, вы на канале Арисазия. Сегодня 24 августа. Мы идем на завод медиаэкранов, принимать первый большой медиаэкран из партии трех медиаэкранов, которые поедут в Россию. Ну вот, пришли мы наконец-то на территорию завода, как видим, тут большое количество уже готов к отправке экранов. Баба с пустыми векрами, к несчастью, а с двумя видео процессорами, медиа экраном. Вот такой вот у нас видео процессор. HDMI, VGA, DVI и распространенный разъем, так скажем, D камер. Сюда устанавливаются карты расширения. Ну и диагностический разъем. Так, ну вот сейчас идет тестовый запуск самого ресивера. Устраивается ко всем настройки. Язык английский и китайский. Вот мы вывели изображение, но сейчас изображение выводится по кабинетно. То есть можете видеть каждый кабинет. А объединение кабинетов в один медиа-экран уже происходит на компьютере с помощью программы. Запустили видео для теста самого экрана. Обыкновенная реклама и природа. Ну вот такое вот вот высоте... удовольствие мы. Да, бэксайда, с задней стороны Вот так вот выглядит кабинет Тут отверстие для вентиляции Если открыть То у нас тут вот такая вот красота На один кабинет идет Три блока питания Раз, два, три И одна карточка Отвечающаяся за вывод Карточки соединены между собой РД-45 кабелем кабелем с RG45 коннектором и вот используются вот такие вот соединительные шейфики уже для каждой панельки панели соединяются между собой снизу у нас все так же красиво вот кстати смотрите эта панелька частично в сборе и эта панель непростая она рассчитана на быструю установку, быстрый монтаж и такой же быстрый разбор. Сюда вот устанавливаются специальные штифты для их быстрого соединения между собой. Их можно сказать просто вставить, выдернуть. Это чтобы собирать медиаэкраны, которые будут адаптивно конфигурироваться под площадки, на которых они используются. Вот тут, кстати, блоки питания установлены. Вот вот такой тоненький защитный кожух. Ну и ручки для переноски. Эти меди-экраны у них плотность пикселей намного выше. Это шаг P2, если не ошибаюсь. То есть шаг между пикселями всего 2 мм. Ну и естественно все, на кабельной стяжке делается. Вот этот экранчик рядом с этим компактным имеет шаг уже пикселя 3 либо 4 миллиметра Я на скидку сказать не могу. И выглядит он вот так. Это белые, беленькие кабинеты. И поскольку пикселей больше, используется больше блоков питания. В данном случае 5 блоков питания. И вот такая вот у нас красота. Проверяют Либо чинят пиксели, А скорее всего проверяют Кабинет Подвесной Если упадет на голову Будет больно так. Ну вот еще один медиа -экран, Но это как сэмпл нам сейчас показывают это конфигурация хороша для торговых центров, для магазинов Он запускается У него шаг пикселя 2 мм Немного ужатая, конечно, фотография Но Сам экран можно быстро установить Вот на такие вот ножки И они не просто Они на пневмопружинках Можно собрать аналогичные конфигурации. Все это работает либо от флешки, либо интернет, либо Wi-Fi. А да, вот видно то, что в выключенном состоянии это мидиэкранчик. У него поверхность похожая немножечко на стекло. Он будет таким грянцевым и показывать отражение.